Как вы на это смотрите? Пять дней не Руслан, мы Руслан, изменим. Да. Красный штамп. Теперь он снимает. Руслан, давай. Мы хотим закупориться где-то на неделю, на две. Нам не нужно будет общаться. У нас железный занавес пускается. Что? Что ты думаешь? Это ты? Подожди. Так, меня видно. Хорошо. Меня видно? Тебя видно. Может быть ты посмотришь в камеру? Ага. Я тоже видно. Ладно, ну чего? У нас все инкогнито. Давайте. У нас Я Владимир, Владимир. Привет. Да, у нас у нас здесь есть несколько человек инкогнито. Кроме Владимира и меня. Меня вы уже знаете. Владимир сидит вот. Вам всех видно Конечно. должно что ж, как всегда, традиционно, я не знаю, что там записывается со звуком у нас. Что с картинкой? Все хорошо. Ага. А, мы решаем вопрос о железном занавесе в деревне зачетов. У, у нас собралось необходимое количество людей для того, чтобы выполнять работу. Мы обсуждаем, какие работы мы выполняем. Мы ждем еще, конечно, нам недостаточно людей, как всегда, как видите, вот у нас наши все наши люди но мы ждем еще в течение двух недель мне записалось еще еще очень много людей которые опаздывают которые еще очень много звучит как-то очень на, наивно да а, мы никого не ждем поэтому мы можем опустить железный занавес и сказать что нам по, по большому счету по большому счету нам больше никто не нужен если вы приедете в течение двух недель то то хорошо то мы вас не выгоним, скорее всего. Вы проведете собеседование, как все, как все, кто здесь был. И что ж, мы желаем вам удачи вообще доехать до сюда. А сами, а сами займемся делом, все как говорили. Для того, чтобы продолжать радовать вас э, разными интересными, интересными мыслями, разными интересными проектами. У нас предвидится большой интересный проект. На следующие полгода, как я и говорил, будет эксперимент. Этот эксперимент будет затрагивать очень интересные слои человеческих взаимоотношений, будет затрагивать экономику наших взаимоотношений, будет затрагивать не только материальный вопрос, но и вопросы философские, конечно же. Как без этого? Но э, все это решится через полгода тем, что мы либо построим, либо не построим то, что, то, что вот я озвучил. Хоть я и много всего озвучивал, у меня будет, будет предложена, предложена специфика, как мы будем взаимодействовать с людьми, как люди будут взаимодействовать друг с другом. Э, я внедряю все-таки некую программу. Вы, вы ознакомитесь с ней в следующей лекции, скорее всего, следующая лекция будет о ней. Я расскажу, как пользоваться моральным одобрением, как участники эксперимента будут пользоваться моральным одобрением внутри. Как здесь все будет происходить. Это все это будет в следующих передачах. Я надеюсь, что у меня будет больше зрителей. Вам будет лучше меня видно. Вам будет лучше меня видно. Ну да, конечно, вы будете привычно меня видеть, не как сейчас. Вы сейчас видите меня не, не в очень стандартных условиях. Так вы будете видеть наш эксперимент в том числе. Мы поставим много камер, мы сделаем много всего. Здесь для того, чтобы вы смотрели, чтобы вам было видно, чтобы вам было понятно, о чем мы говорим. Но это будет только при условии того, что вы приедете, потому что, ну, как вы видите, вы, как вы понимаете, да, вот мне недостаточно участников, даже сейчас вы понимаете, что мне нужно больше участников. Я могу разместить больше участников. Где вы? У вас нет полгода на то, чтобы провести их со мной? Очень глупо, но это правда ваше дело. Мне нужны, конечно же, ресурсы, мне нужны, конечно же, деньги. Я приглашаю инвесторов. Я приглашаю инвесторов, мало того, что вы можете приехать и здесь по факту со мной что-то разобраться, вы можете проинвестировать в мой проект по краудфайдингу. Вы просто можете прислать мне свои 5 долларов, 3 доллара, 10 долларов, 100 долларов. Я не знаю, кто сколько может, в зависимости от того вообще, насколько вам интересно. Давайте так, я не буду включать монетизацию на видео в Ютубе. Я вообще не хочу, чтобы я от кого-то зависел. Вам же правда интересно посмотреть на... на на чистый трэш, а не на какой-то монетизации, э, подобный трэш. Я не буду делать из этого монетное шоу, валютное шоу. Я буду делать просто хороший контент. Мне нужно, чтобы мне помогали. Если вам интересно посмотреть на контент нового образца, такого, которого вы еще не видели, э, может быть, с хорошим монтажом. Я очень хочу сделать вам хорошую картинку. Честно говоря, мне не хватает для этого просто ресурсов. Как, как вы понимаете, пульт режиссерский стоит денег. Или что, или нет. Пришлите мне пульт, мне не нужны ваши деньги. Окей, мне правда не нужно ни, ни, ничего, кроме ресурсов. Пришлите мне, пришлите мне жесткие диски, мне нужно будет ставить здесь сервер, видеосервер. Мне нужно записывать очень много контента. Мне нужны жесткие диски. По 500 гигабайт, по терабайту. Может быть, у вас есть лишний? Слушай, спроси про ну? сухофрукты. Мне? Окей, да. Вот спрашивают сухофрукты. Пожалуйста, Здесь шлите, есть, мне, посылки, было шлите было. мне посылки с сухофруктами. Кстати, нам нужно указать, куда спать. Да-да, вот в описании к этому видео будет адрес. Почтовый адрес, куда вы можете что-то отправить. Вы отправите это мне. Вот, Нам. Это придет в деревню звездочетов У нас здесь есть почтовый адрес В описании видео там будет, будет текст Что нам еще нужно? Нам, нам еще нужны роутеры Для видеотрансляции, для того, чтобы все это сделать Нам нужно большую Wi-Fi сеть развернуть Поэтому нам нужны роутеры Если у вас есть Wi-Fi роутеры И Wi-Fi оборудование различное Сетевое оборудование, кабели может быть Глупо, конечно, в почтой. почты ну мало ли. Завалялось может быть. Да, это не сложно. Может быть у вас завалялись старые системные блоки, которые еще работают. Нам подойдут. Может быть у вас завалялись какие-то смартфоны, которые работают. Нам подойдут. Нам подойдут. Смартфоны нам подойдут. Фотоаппараты нам подойдут. Видеокамеры нам подойдут. В большом количестве, ребят, шлите, пожалуйста. Все это будет использовано нами. Нам не нужно, не нужно особо денег. Мы питаемся рисом. Вы подумайте, мы питаемся рисом, Рисовой похлебкой. Это очень дешево, ребят. Это стоит несколько долларов. Мы легко находим эти деньги по, по закромам. Мы собираем... Мы, мы вообще добываем олово здесь. Мы добываем олово и сдаем оловянную руду. У нас в целом на пропитание хватает. Мы мы просто хотим хотим, чтобы вот... Ну, если вам интересно, конечно. Конечно, только если вам интересно. Я алюминий уже там был. Алюминий есть. Что ж, давайте я оставлю пока наши планы в секрете. Вот, я здесь не один, как видите. Со мной еще есть три собаки. Все королевство Таиланда. Комары в большом количестве. Да, и что ж, давайте... У нас. Давайте мы не будем ставить никаких рамок. Давайте в ближайшее время. И мы что-нибудь ближайшее время вам покажем, расскажем. И вы в ближайшее время как-то себя проявите, активизируете. Например, расскажите об этом проекте своим друзьям. Представляете, вот у меня не так уж много подписчиков, а подписчики мне нужны. Потому что только я, только я из всех вот вы. Вы, может быть, не, ну, может быть, случайно наткнулись на это видео, может быть, вас как-то друзья натолкнули. Я не знаю, как вы вообще нашли меня. Но знаете, что вообще вот всю эту тему, всю эту кашу я заварил 13 лет назад и 2 года назад, начал активно ее внедрять. Так что если вы наткнулись на это видео, то вы знаете, что вы наткнулись на человека, который это внедряет. Хотя, вы знаете, у меня есть ощущение, что это вот он. Он это все внедряет, и я участник его эксперимента. Но это впоследствии мы выясним. Правильно? <клес> <клес> что там? Я хотел что-то добавить, да забыл. А, mm. Друзья, mm. если mm. меня слышно, если вам не сложно, сделайте репост. Чтобы... Ну, если не сложно. Ай, не сложно. Репост им делать очень сложно. Они, Они ленивые, да? Вам сложно репосты сделать? Вам что сложно о нас рассказать и не понимать? Мы здесь фигнй занимаемся, да? Ну да, мы здесь в целом фигнй занимаемся, конечно.